Банде Гурупада Дандам Бхактабиндо Саманитам. Шри Чайтанна Прабху Бандени Тан Ананда Саходитам. Шри Нанда க்க ப के पाந்து பதா பா भஷ வி நம முக்க कर வச்சல பங்கਲ हகி Шнабхактипаде деви шаттабхтвейи намо нама намаскитто норончайванороттомам девингсара спатингве асам татову жайо Кришна кату подеш Гаврия патрасш Бхакти прамодакше жаго дару, дейям сада прибабагнам авистудухам, тетас падам сва виренчанутам сараньям, биспуре жить, так у меня приготово душва дарш, пурна нурагро сасагро саромурти, Кришна Шьяд дейтагада дарсивасади хи гавура бхактабинд кишина кишина Кишина Кишина Харе Харе Азанулами табузау канока буда то шанкетаной квиторо хамала я тахшо вишам бару Хари Рам, Хари Рам, Рам Бхаван рупен саданаранам Ганга таранг рамания жата ВАГИ-СА-ЖУСЬ-ВАДАНИ ЛАКШМИР-ЖАСЬ-ЧА-БھАКСЬ-ШИТ ХАРИ Кришна ХАРИ Кришна Кришна Кришна ХАРИ ХАРИ Hare Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Биджиториши Пшана са там лито самабааjo гучарранам, Бонижį vaďсан так и ta karно Би-жи-то-ри-ши-ка-вай-ю-вираданта-муна-стурагам я я и я к и да вья сана сатам я гу рас чар я и вай я санта крита кар я лод ау горья сисила бактисиддханта сарасвати гостями тхакур пахупат Парамам Гуру сказал, что возможно проповедь возможна только для тех преданных, которые Принимают учение, все учение, а а, идеализм, сочетание Махапрабу. Только такие преданные могут проповедовать, остальные не должны проповедовать, которые не могут в своей жизни применить учения Шимана Махапрабху и в процессе так называемой проповеди будет противоположный результат. Учение и идеализм Шичи Махапрабху это очень серьезные вещи. Если кто-то сможет принять его учение, то он сам обретет благо и сможет дать это благо другим. И, и, <coughs> иначе, что говорит, что мы должны проповедовать uh, сами, сами себе. И First потом мы должны проповедовать другим, когда мы сами достигнем успеха в чем-то. И это... Большая седанта. Все наше грудь общество, все наше гураварга. Они находятся на уровне этой абсолютной истины. Не находясь на, этой абсолютно, на уровне абсолютной истины, не достигнув этой абсолютной платформы, никто не может говорить об абсолютной истине. Это невозможно. Дургаме патхи ме андхасха скалат кипа сау кипа сантаха санту аваламм. Дургаме патхи ме I am blind. I am blind. Слепой человек, когда ищет что-то, куда идти, как идти. И этот путь очень опасен. Путь Баджана очень опасен. У меня есть практический пример. Давно, по милости, Гуропад Падме, я отправился в Гималая на, пари, на по, по парикам у святых мест, если очень сложно там было, опасно. До Гамука никто не может дойти. Ну, мало кто очень редко туда ходит. Гангудри еще ходит, а на Гамук почти никто не ходит. Я даже забрался туда, где запрещено забираться, по милости Городова это произошло, и вот я знаю, материальная жизнь, она очень опасна, она подобна какому-то опасному приключению, а путь Баджина еще более опасен. Первое то, что мы слепы. Второе, множество опасностей подстерегает нас на пути. А если еще мы спим в процессе, то, ну, не имеется в виду, то не, не находимся в таком осознанном состоянии, то и, и, Гуру Ващинава — это единственная поддержка для нас. Муху — значит то, что мы постоянно находимся в таком успешном состоянии. Гуру Вашинава ⁇ это наша единственная поддержка. И та шлока, с которой начала, она очень важна. Она 10 -е... песни. Но очень важна, очень глубокая философия там о гуру Чтобы обрести контроль над своими органами чувств и ума, это очень сложно. Ум, он находится за пределами способностей нашего контроля, поэтому Арджуна Сказал Кришне, что ум подобен ветру, Подуб, подобен урагану даже. как можно его остановить руками? Невозможно. И поэтому Арджуна говорит, ты даешь наставление мне о контроле ума. Но я думаю, это невозможно. Как ветер никогда не может быть контролируем. Но и Бхагаван Кришна говорит, да, правильно. То <тас> есть я... То значит, наш То Обрести контроль над нашим умом это практически невозможно. Судушка ⁇ это очень очень сложно. Но Бхагаванси Кришна говорит, что все же это возможно. И как же с помощью абьясы, вот непрерывных усилий? Практикуйте Абьяса-йогу, и с помощью Абьяса-йоги, которая нужно совершать под руководством садхгуру, можно обуздать он. И вот здесь говорится, это невозможно, но с помощью непрерывной практики под руководством Садхгуру мы сможем это сделать. Вчера я говорил о саньясе. Харидас, Такур, Харидас Таку, он лучший саньясе. Бхиснуприя Деви лучший саньясе. Шнива он лучший саньясе. Вот Шнива Сачари внешне можно найти. У меня было две жены одновременно но не лучшие саньясы. Что такое саньяса? Это полное посвящение себя лотосным стопам Бхагавана и настроение, стремление найти наилучший способ служения и удовлетворения Бхагавана. Такое настроение у нас должно быть. Что, что и как сделать для него наилучшим образом. Будьте уверены, что он в вечной санесе. Кришна говорит в Гите. Тот, у кого нет враждебности ни с какими живыми существами, и нет никаких надежд на какие-то посторонние вещи. И когда враждебность появляется, когда у нас есть какая-то зависимость, но ну, гурвычного за пределами всего этого, иногда они говорят когда жестко может быть ну, для того чтобы дать нам урок но враждебности у них нет и вот когда мы преодолеем все эти ограничения то мы увидим что весь мир полон блаженства если мы достигнем того уровня говорится, если я вижу, что вы мое сердце, и вижу, что вы мое сердце, как я могу бороться с вами. Если я вижу, что вы дорогой мне, близкий дорогой как это возможно, и поэтому Бхагаван говорит такие слова что когда мы видим весь мир в связи с сверхдушой, когда мы видим душу во всем. не так поколения сменяются за поколениями. Но майя не мешает нам понять это. Сто лет или около Может, какие-то... Люди живут около стали, кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем в начале, если около... Ну, в, могут... mm -hmm. в, в среднем <coughs> за сто лет все население меняется на новое. Жизнь не постоянно. Многие могут говорить об этом, но на практике кто может осознать? Просто говорить очень просто. Вот на практике кто, кто может все это почувствовать? Я не какой-то университетский лектор. <смех> чтобы вы ожидали какие-то красивые лекции от меня. Я не лингвист, чтобы вы ожидали какой-то красивый язык от меня, но что вы можете ожидать от меня, то прямое чувство, которое я... прямое осознание, которое я обрел от моего гуру от подмы, я могу поделиться с вами, если вы заинтересованы. И вот когда саду видит весь мир в его связи с Бхагаваном, Кришна говорит об этом. Махаправу он... <coughs> Во Вриндаване он обнимал растения, деревья, прикасался к ним. И когда он шел через лес, во Вриндаване мимо Джараханда проходил, Что случилось? Tiger, Там даже по дороге мы встречались leparo, тигры или le... слоны, олени. Он обнимал их, и они, никто, никто из них Is не нападал на него. Такое возможно только bindhavu во вредаване. Во это, естественно, никто не нападает ни на кого. Все находится в гармонии, вы не мой враг. И эта идея друзей и врагов нехороша. И вот сила намачаря хайдастаку, там все. И. И вот мой гуропат Падма говорил, что кто-то пытается как-то напасть на вас, соскорбить, унизить перед публикой, пускай делают. Не беспокойтесь. Сколько мы не стремимся к славе, зачем беспокоиться беспокоимся об этом? А беспокоиться мы должны, когда у нас возникают какие-то посторонние желания. А если наша жизнь зависит от Бхагавана, то чего же нам беспокоиться? Мануса И вот в этом Киртане говорится, что я все предлагаю лодку вот, стопам вехом Господа, всю свою жизнь и все, что мне есть, и соответствии с твоим желанием я живу и оставлю этот мир. Что я могу оставить для себя? И вот вчера я говорил, и вот Сила говорил, что если у нас нет вожделения внутри нашего сердца, сердца, если наше сердце посвящено лотосным стопам <coughs> Бхагавана, то какой страх может быть у нас? И, иначе, и вот Шила подговорил, что те, кто не заинтересованы в севе, хотят жить как-то спокойно, чтобы их никто не беспокоил. И в этом выражается пассивное вожделение. А если мы преданы, то мы должны быть готовы встретиться с любыми трудностями на нашем пути. Киртанахи Шила Бхакчан такого пишет, Бахчон, что если какие-то проблемы, какие-то трудности встречаются на пути твоего служения, я с радостью их принимаю. И это мое абсолютное блаженство, абсолютная радость, если я встречаюсь с различными проблемами в процессе моей Гурувашного Сева. Я счастлив, поскольку я совершаю Гурувашного Сева. Я очень счастлив. И вот таким образом... Какие-то говорить, какие-то лекции это просто, но понять, осознать какие-то духовные истины гораздо сложнее. И поэтому змеяна, змея, она... хотя была в той же пещере, где жил Харидас такого, она не причиняла никаких проблем. Мой Гурупад под Магавилло, если кто-то завидует вас, ждут, том, с вами, пытается как-то оскорбить без всякой причины, to, you know, them them и... say, и в итоге можно видеть, что они уходят, но такие speak. люди они не живут, живут долго и. Okay. So и вот если кто-то оскорбляет нас, то зачем беспокоиться, если мы не стремимся к славе? Наоборот, больше времени у нас, что, потому что были бесполезны люди, не, бу не будут приходить. Вот, если у нас есть какой-то аняпхилаш, какие-то посторонние желания, это не так плохо. Но если вы привязаны к своим посторонним желаниям, вот в этом и настоящая проблема. И вот если у нас немного постановлен желание в сердце, то Но харикатха он, он не дойдет до нашего сердца, хариката. на от, отразится как в стены life, и, и, и если настоящая ear, харикатха заходит в наше сердце, то тогда мы запросто обретем великое благо. Нет никаких сомнений в этом. Даже Радхарани говорит так. Кто говорит? И вот Радхарани говорит, кто повторяет имя с яма передо мной, оно входит в мои уши, входит в сердце и вызывает реакцию там. Это вот стих из Махаджан подавали. Кто повторяет имя Шьямы? Имя Шьяма, оно, оно входит в наш уши. Мои уши входит в сердце. И мое сердце, но... А, там, оно реагирует на это имя. Харикатхана никогда не пропадает зря. Будьте уверены. Но если у нас есть какие-то оскорбления, то Харикатхана отразится от на все сердце и не повлияет на нее, как вчера я говорил о, о том, что кто-то неосознанно вып... Вып... выпил яд и умер, осознанно или неосознанно, если мы принимаем яд, но с огромной верой. Он... Чарнамритов, вот, тогда вы не примеры что вот, Мирабай, например, бы пытались отравить, но она не умерла. Но, но, но ей вы, принесли яд, сказали, что это Чарнамрита. Та, та с огромной верой приняла эту Чарнамрита под видом, яд под видом и не умерла. Прохлад Махараджа, тоже отец пытался отравить. Не обязательно нам так далеко И Kalna. И Kalna. Kalna, you know, такие далекие примеры вспоминать. Вот в Калне, например, здесь недалеко. И вот Махараш ездил туда по этим. Там был наборщик текста. И вот там вместо Горида-спандита, Сурида-спандита. И вот там был один преданный. Он хотел соблюдать идеальным образом все правила и предписания. В Акадуше даже не спал ночью, сложно это все, и вот он соблюдал Акадуше. И вот он э, в храме Горнитана соблюдал вот это ночное бодрство, они в Акадаше его пускали, его знали там, и вот внезапно, пол полночь, полночь прошла около часа, какая-то ядовитая змея, и вот там, ну, там... на это, от медной скамейки, змея лежала, тут на нее облокотился. А... Змея отместку укусила его. Вот тут не успел, не успел даже крикнуть. И вот он так подковы... подковылял еле еле к, чай... к месту, где чайнаврита стояла. И вот он И вот он как-то перевязал руку, чтобы яд не распространился дальше по телу, и вот он с Махари Кришна Махамантой. Он взял несколько ложек чернаврита, принял их. Не, не шумел, причем не кричал, поскольку в горните надо спали, что вот он не хотел их беспокоить. И вот укус змеи не смог его убить, даже сегодня. Mm -hmm. И вот если есть Махапуруш, как <говорит> Шала Бхакти Памод Пуридавгусе Махараш, который поклоняется Шалаграму, чарнамрита, из-за бокса, делает все. Все в старом 99-98, и пуссинг из-за с одной пилой, делает все. И эта чарнамрита, любая болезнь, как пациент, любого болезня, любая от всех болезней. Corona cannot touch them. Those who are maintaining purity no? about their food, about their water, Corona cannot touch them. They say very cheap. I am speaking about big disease. Big disease impossible. Like you know, cancer, like you know, dangerous leprosy, leprosy, follow. Eh? even uh, some, uh, some special uh, disease there, which is if you enter your blood, you cannot cure. You can apply medicine every, every day you will have to take minimum 2000 or 3000 medicine and that germ can sleep. Ну, в общем, Махараз говорит, что настоящая Чернамитя, она помогает от всех болезней, как от простых, так и сложных. Если у вас есть стопроцентная вера в Чарнамриту, то ну, вы можете исцелиться от любых болезней. Кто-то жалуется, что пьет чаранамрита литрами, но не помогает, но это из-за того, что веры мало. Если у нас есть такая непоколебимая вера, что чаранамрита избавит нас от всех возможных и невозможных болезней, то тогда она избавит. Это ее чудесное свойство. Но День за днем мы теряем нашу веру. В этом главная проблема. Вера — это основа всего. И вот харидас -таку. Мы не можем сказать, что харидас -таку. он гений. Нет, это очень дешевое сравнение. Харидас он лучший из преданных Горанге. И с помощью Харидас такого мы узнали, что даже люди, которые хотят убить нас, но не вот они вот пример, даже если кто-то хочет убить нас, то если положиться на имя Кришны, то она спасет нас. Нужно также видеть нас. В примере Пахлат Махараджа его тоже Когда пытались всячески убить, но не, не могли ему ничего сделать. Его пытались скинуть, его скинуть в океан, скинуть в океан, с горы, скинуть, скинуть в колодец, пыль, кинуть в огонь, запереть в пещере, отравить, потому, ничего не помогало. Но поскольку Пахлат Махарадж — это не какое-то материальное тело. Если мы материальное тело, то... Можно умереть запросто, но если мы не материальное тело, а бессмертная душа Чин Мой, то кто может принести нам какой-то вред? И таким образом Ричик Муни или кто-то говорит Брахма или похлад, они явились как Харидас Такур. Как, как вот, Харидас он не какой-то мусульманин, и не Брахман, и не Судра, и не Кшатри. А Хайдас Такур, он чистая душа, он вечный спутник нити Парша от Верховного Господа. И вот это не столь важно, с какой страны он пришел, родился, где мы родились. Это тоже не столь важно, это не столь важно. Yeah. Какой, какому пути раньше следовали. Важно, что сейчас и где мы сейчас находимся, чему следуем. Харидас такого это живое свидетельство. Харидас Таку, он символ чистоты. Он символ абсолютного посвящения. Харидас такого он символ любви и всего остального. Это такого. И как его можно сравнить с кем-то. Харидастакур родился в деревне Буран там, на территории Бангладеша сейчас. Кто-то говорит, что родился в Брахманской семье потом. Как-то к мусульманам попал. Кто-то кто пытается no in... доказать, это поскольку у них нет веровочного. Если у нас есть веровочного, не поколебимая вера, то зачем задавать такие yeah, so, глупые вопросы? Сюда надо like с вами браман yeah. или кто, с какой касты, с какой Then, like, страны? Садананда с вами, Садананда с, с, с вами великий преданный. Никакой Брахман не может сравниться с ним. Тысячи браманов можно, тысячи браманов не сравняться с таким чистым преданным, как Садананда с вами. Когда читал его книги, его статьи, был восхищён. Как это возможно? Это возможно только потому, что находился с Шилой Павлопадой. И по его милости такое явилось в его сердце. Я люблю Вашналов. Я не думаю, что кто-то приехал из какой-то Америки или России. Я не думаю никогда об этом. Я люблю Вашналов в зависимости от того, где они явились, его вот, вот Почему во вредовании есть множество примеров? Я могу показать вам, что есть такие философы, красиво говорят, но никогда в своей жизни не говорят о селе Бхаттинута такури, Прахопаде. Могут прикрываться Гуранга Махапрабу, чтобы какую-то дешевую славу получить и отурачить обычных людей. Такие люди не имеют ни капли любви к Гаудия Матхи. Гауди просто повторяют какие-то шлоки о Махапрабху, чтобы обрести дешевую славу. Когда я написал книгу «Возвышение сознания», как это так называется, Президент Индии是个 idiot, вот эту книгу свою. называется. Он разослал всяким министрам и ну, no, каким-то, известным, известным людям это не прочитали. Вот книга о коровах была, за коров, но... Человек, вот как этому, ну, для, для лектора зарендованного апостата, он не смог anyway, одобрить эту книгу, и он еще постоянно говорит, что с вами он браманом был, потому что у него нет веры в ващнавов. Если у него была бы вера в то у него не было бы никакой... Привычки утверждать, что Суддадев Гуссвами был брахманом. То есть это такое стремление из неверия к Вашнаму возникает. А Суттаде Густана про, про Себя, а, себя а, говорит там so, это есть что Суттаде он из низкой касты, он сын Ломахарсана. Он сам про Себя right? говорит, All что родился в низкой семье, но по милости God. Верховного Господа все проблемы ушли. Люди рождаются в низких семьях из-за каких-то греховных действий, но к Вайшнавам это не применимо, это действительно, что люди рождаются в каких-то низких семьях, в низких кастах из-за своих предыдущих дурных действий, но к Вашнавам эта формула не применяется. Если Хайдас думаю, думает, что Хайдас такой родился в низкой мусульманской семье, поскольку. Родил, совершал грехи раньше или Агуданда с гасами родился в семье торговцев. Тоже нет хорошей жизни. Это глупо думать так. И вот есть такая шлука. Вашнава не обусловлены ничем. И Харидас если родился в мусульманской семье, то что из этого? Поскольку наш Адвайд Агасай Махавишна он сказал Харидас почему вот когда двоточая принес ему подношение первому, тот спросит, зачем ты мне принес э, эту Шрадху, и Брама должны э, принять эту Шрадху Патру. И вот Адвайда Гусай проводил Шрадху по своему отцу. Адвайта Адвайтагаса не было веры в Шрадхину, если бы он не делал, то никто бы этого тоже не делал. Чтобы показать, дать пример людям, обычному обществу, что он этим занимался, он совершал все эти ритуалы, предлагал посаду с общим предком, ну, конечно, повторять Харинамы. И, и совершать базы гораздо лучше, но он в каком-то обществе жил, поэтому занимал там высокое положение, поэтому должен вести себя так идеально. И вот пригласили браманов, вещнав, и Брамана очень развивались, поскольку Адвайта Гасай это подношение Сашарадские с первым предложил на Мачаре такого, хотя... И вот народ начал возмущаться, что тут какого-то мусульмайна первого кормит. Мы крайне возмущены, уходим. Адвай Тагасаи сказал, подождите, тут столько приготовили, что тысяча браманов может поесть. на те обозлились, <кхем> обиделись и ушли. Но все же Адвай Тагасаи не изменилось своего мнения не просил прощения у них а за он то, он то, он то он что Харидас такого первым накормил. Нет, он а ничего, он ничего он такого не делал. Well, ушли, the так the ушли. One one them, them. Them. И вот Харидас такого тоже начал возмущаться, them. Them. что зачем. Ему первому I'm дали, а не Браманам. А Двайтачири сказал, что пускай гневается, я следую с автором. Что же ответил Адвайта Гасай? Адвайта Гасай сказал такие слова, они в читании Боготи и читании эти приводятся. Адвайта Гасай сказал, не думай, не беспокойся, я следую Шастрам. И я следую тому, что говорится шаста, если ты примешь просад, это будет подобно кормлению сотен подобно кормлению сотен миллионов Брахманов поскольку накормить чистого преданного – это лучше, чем накормить десятки, сотни миллионов брахманов». И вот он сказал такие слова, что мы ачаран в полном соответствии с Астаной». что накормив тебя?» Оскорбление такого чистого предного, как ты, оно более значимо, чем окормление десятков миллионов браманов, так что все хотят, пускай уходят. Они ушли, потом вечером пришли, поскольку начался шторм, хотели приготовить что-то поесть, но огня не было. Поскольку спичек там то, то время не было, просто огонь сохраняли. Нужно было искать деревню, у кого и есть такой, чтобы поджечь. Поскольку был сильный дождь, ветер, весь огонь задуло. Он вот он задул. они обошли know, пять вели. деревней вокруг, и нигде огня не было, везде задуло. И в итоге они поняли, They что не совершили они На следующий so день пришли и сказали, что мы съедим просад, который вы нам пригла... предложили, но остыл Прасада. уже, но ничего страшного. Мы вчерашний просад они съели. Это то Харидас такого каждый день. наш давайте Гасай. Он кормил Харидас такого. Харидас такого не был готов принимать. Он говорил, почему ты кормишь меня каждый день? Адвай Тагасаи был очень счастлив. Адвай Тагасаи был настолько счастлив, что он... он не мог прекратить его кормить а, Хотя такого он жил большую часть времени в какой-то пещере и там и на берегу Ганги. В общем, в каком-то холме из глины было. была пещера, он там жил, повторил, три лака Хринама. И вот и люди приходили к нему на Дарша, жаловались, что не могут зайти к нему в пещеру. Тут что-то не так, какая-то змея, наверное, там. И тот сказал, что змеи не видел никогда тут. Люди говорили, что все-таки что-то тут не так, такое жучее чувство какое-то. Мы не можем находиться там. И мы пришли получить твой дашь, но не можем зайти, там наверняка змея какая-то. И вот предные ушли, и Хридас такой опечалился. <свят> И вот Харидас Таку Начал <свят> молиться Если есть Если есть Какая-то великая душа Харидас Таку Не говорила о змеях В там не, не видно было никого Харидас Таку сказал Что есть в этой пещере Какая-то великая душа Пожалуйста, дайте мне позволение уйти, либо уходите сами, поскольку преданные не могут приходить сюда». И Хердос сказал так, что на, «давайте либо что, пожалуйста, уйдите в какое-то другое место, или я уйду, поскольку преданные это мое сердце не могут». Приходите сюда из-за вашего влияния. И вот Харидастаку после обеда увидел, что большая змея выполз, выползла и уползла куда-то из его пещеры. И она никогда не возвращалась. И это называется Харидастаку. Моя Деве. Сама моя Дургана явилась ему. И перед Харидас она пыталась всячески соблазнить его. Но Харидас не чувствовал никакого влечения к ней. И она попросила дать ему харинам. И перед этим... И вот эти люди, когда Харидас был в Бенополе, на границе Бангадеши. Махаши граница him, не пересекает обет. У меня в, в Индии I находится cross. только. Hello, и There's вот в была Харикатха. И там я отправился в Баджикуте, Харидас Тхакуа. Это очень важное место. И вот Харидас такого вот там был, повторил Харидам. И местные местный владелец был очень завистлив. мочан его звали все уважают харидаса я землевладелец меня должны уважать и, и вот как э, такой же э, такая же история с э, как с царем Вену. И вот этот тоже был очень разгозливан, этот землевладелец. И вот он one very, very beautiful cross организовал какую-то красивую проститутку, чтобы это опозорило Хридастакуру говорил, если у вас нет. Враждебности никому, то Господь защитит вас. И вот он послал какую-то проститутку Лакахира ее звали. Он сказал, oh, oh, заплатит oh, ей любые деньги. Я сказал, а потом посчитает. Давай Let сначала дело сделаем. И вот Харидас сказал: "Подождать, я сейчас Харид нам да повторяет". Харидас going to speak Харидас going to speak rightly. I can accept your soul. Вот Хайдас Такур имел в виду, что примет ее душу, не имел в виду ее тело. Но Лакахира подумала наоборот. И вот уже утро подходило, утро уже наступило, и Хайдас такого извинился и сказал, что Тут не успел закончить обетованное число кругов, давай завтра приходи закончим сделаем и вот завтра опять наступила та же самая история. Харидас такого не успел закончить обетованное число кругов. И вот на следующий день, что я сказал, что уже точно. И вот три дня она ходила к нему. Харьдастаку посадила и рядом с тылоси, что сказал, что сидела, слушала Харинам. И вот она еще, когда приходила, она кланяла сначала и садилась где-то там рядом. И вот в течение трех дней нас слушала святые имена, которые повторяет Харидас Токура. Слушала Харинам с лотосных уст Харидас а такое зря, зря не проходит никогда. И реакция произошла в ее сердце. Она. Ей стало стыдно, она начала просить прощения у Харидас сказала, что совершила великое оскорбление. Рамачендакан. послал меня, чтобы позорить тебя. Харьда Таку сказал, да я знаю, я все равно скоро ухожу, но чтобы спасти тебя, я находился здесь. И вот I она начала плакать, просить о прощении, спасении. <реклама> Хардас Таку сказал, чтобы она пошла, I'm приняла мови в реке. И приходила с пустыми руками и прекратила заниматься своей деятельностью, чтобы она жила в его в том месте, где он жил, повторила Харина, служила тулости и с тех пор Лакшахира. Она была очень целомудренной женщиной. Она кстати, стала целомудридной женщиной настолько чист, что... Она стала настолько чистой, что ну, обычная чистота перед ней, как что нечто дешевое. И поэтому великие махаджаны, великие ачари, они приходили, чтобы получить давшин лотосных стоп лакахиры. это тоже возможно. И так все возможно, что можем потерять веру, все возможно. Но что невозможно по милости Гуру вечного, возможно все. Харидастаку, Харидас он. Смотрите, он не сделал Лакшахира каким-то золотом. Он а, больше, <coughs> как философский камень, который, если он прикоснуться им к какому-то железу, то станет золотом. Спавшему они на индийском. Вот ученые приходят к выводу, что может быть такой материал. Сонатанга с вами у него был он где-то? Он его куда-то кинул в кучу глины. И вот Харидас Такур. Он, он не сделал лакшахиру золотом, я не могу так сказать. Я могу сказать больше, что когда Току смог превратить лакшахиру в да, такой философский камень, чтобы она своим влиянием, она освещала нас, как философский камень, который прикасается к чему-то, делает это золотом. И также Лакахира она стала не только чистой святой, она обрела возможность может, очищать и освещать других. И может, она раньше была проституткой, проституткой, но сейчас, если я увижу ее, я приму пыль с ее лотосных стоп и приму воду, а может, ее стопы, поскольку я верю в могущество овощнов, в материальное тело, все... Он состоит из плоти и крови. Как можно любить это тело? Это обусловленность. И вот эту шлоку мы должны помнить. Я несколько лет назад произнес ее. Бираманти пандита. Амед-то пурный, кале варе раманти мура. Бираманти пандита. Те, кто глупцы, они стремятся к наслаждению, но те, кто пандиты... Мудрые обрели милость они фонения, стремятся к каким-то дешевым наслаждениям. Горбочного любят вас, но не в связи с вашим материальным телом, а в связи с душой. Это материальное тело, оно очень скверно состоит из плоти, крови, из всяких червей и глистов. Jyami is also one kind of warm, all their whole body, traveling around. Follow? Right. So, Amedda таре Karmakita, Sandhule, Svavava, Durgand, Vinind, Tantare, Mutte, И те, кто Pandit, они очень осторожны. This body is not a, an object of it, это тело не то, что hey, мы hey, должны любить. Но тело это инструмент в наших руках. И Хаддастаку он достиг лотосных стоп в Горанджи И Махапрабху был очень рад, когда увидел Кайдастакова и сказал, что сейчас я чувствую полноту. А сказал, что Махапрабху был сам полон, сам по себе. Причем тут я преданный Бхагавану, он всегда являет какие-то лиды со своими преданными. Если бы не было преданных с Бхагаваном, то не было бы такой полноты лилы и Харидас такого в итоге. Я so детально can... не буду говорить, я кратко like расскажу, speak. что такого он присоединился mm -hmm. к Махапрабху. Махапрабу... Mm -hmm. Махапрабу. Mm -hmm. Они проповедовали под руководством mm -hmm. mm -hmm. Махапрабху. Mm -hmm. To, и вот Харидас Такуру говорит, что ты принял can... саньясу и пошел А oh, ее старый человек. Я oh, тоже возьму, can... себя. возьму can... тебя. И пойдем со мной. Я буду находиться с тобой. Махапрабху сказал Харидас really Такуру. So? И действительно When так. Махаппу... Когда Махапрабху Махаппу... That, you know, и вот Махапабху, когда пошел в к Свято, и тогда Махапабху «Где Харидас? И почему я не вижу Харидас?» Он сидел где-то в стороне, и Махапабху позвал его, сказал, «Харидас, тот начал плакать, сказал, что Почет душа мусульманин, как я могу пойти внутрь, я могу отклонить всех преданных там, поэтому скажите Махапабу, что не могу туда идти. И Махапабу пришел и сказал, и вот Махапабу пошел внутрь гамхира, и сказал, о Харидас, если не могу, не увижу тебя, то что, как же жить? И тот сказал, хорошо, я дам тебе место, не беспокойся. Вот в Айтуте, это прекрасный сад около океана. Это то место, где ты будешь жить и повторять Харинам. И Махапрабху Он сам выбрал это место. Когда они пришли? but they are staying Haridasa they are staying in Haridasa <coughs> и вот его Санатана, они, когда пришли к Махапрабху в Пуре, они сказали, что не могут заходить в жагнать или в Гамхеу, они читали, что, поскольку работали на мусульман, министрами оскранились а и с таким смирением никуда не заходили. Смирение – это лучший, лучший путь который мы можем привлечь внимание Бхагавана к себе. Некоторые в какие-то ковачи, камни драгоценные no. и прочее, а в смирении нет. И таким actually, образом Харидастаку, он, doing... он повторял три лака Харинама, и это обязанность Бхагавана. Встретиться с преднами. каждый день. Махапрабху ушел в храм Джаганатха. И прасад Малу, Чандан, Чандан Туласи и другой различный просад, он приносил, сначала он приходил встретиться кто с Харидасом, кто может обрести такую любовь Махапрабу? Если какой-то другой преданный Махапрабу сначала, вначале на всего, ушел встретиться именно с Харидасом, о Харидас. И он приходил к нему, получал Дашан, и Харидас, такого угощал Прасадом. Слава Харидас Штакуа, он лучший из всех Хачари. Он Намачаря. Намачаря. Намачаря. Намачаря. Намачаря. Намачаря. Что не множество there inside this Krishnanam? So <coughs> <our>, um, <coughs> writing so many Kitana. So many things. They yeah, are they are writing. Their нам, святое имя, это источник всего, источник даже всего творения. Вначале было слово, звук Кришна нам. Не так или иначе, те, кто йоги, гении, они пытаются обрести связь с каким-то космическим миром с бесконечностью, но преданные они совершают намасанкетан. Через намасанкетан они могут все обрести, но чтобы избавиться от всяких беспокойств перед сном или еще когда-то я могу показать что-то, что нужно делать. Если ваш шум беспокоен, то можно стать, умиротвориться. So anyway, И вот так нет, или иначе, имя ⁇ это источник святое имя, это источник всего. Кришна нам он подобен цветку лотоса когда солнце э, лотос он распускается под э, действием света и также мы можем обнаружить, что внутри имени Кришны все, лилы Кришны и все остальное, вот в этой шлоке говорится. Харинам может открыться нам в соответствии с нашей искренностью и может показать, что внутри святого имени вся Кришна лила. Кришна дама и все остальное. Как внутри этого манго или внутри Баньяна, то есть можно видеть внутри мелкого семени Баньяна стоит огромное дерево, также святое имя это имя, семя, это суть всего. И, и в этом святом имени был, был, садился вся кришна Лила, Кришна-дама и все остальное, что связано с Кришной. В сочетании Махапрабху он выражал наивысшее почтение Харидастакуру, что Харидастакуру ты намачаря, иногда Махапрабху говорит, зачем ты повторяешь так много святых имен? Махапрабху очень не хитер, хотел проверить его, зачем ты повторяешь так много Харидама? Уже, ты уже в по, пожилом возрасте можешь меньше повторять. Харидас Таку говорит, что мое тело еще не стоит стало, а вот ум уже стареет. И Махапрабху сказал, что ты Сида Махатма можешь меньше повторять. И Махапрабху проверял его так, чтобы доказать его огромную, показать его огромную любовь к Харидас Таку. Одна, однажды Говинда, это было на, наставление э, Говинди, что э, каждый день остатки пищи, одно остатки того, что они, остатки просада после Махапрабху нужно было относить к Хархайдастакуру. Махапрабху дал наставление своему слуге Говинди, и, и вот однажды пришел, а то сказал, что не может ничего есть, а почему? Поскольку он не может закончить свой харинам, то сказал, что okay. поешь, потом да повторяешь. И одного oh. харинастакур был непреклонен, он сказал, что оставь, просат Я вот выражу почтение, взял листик туласа, съел, сказал, что повторю все обетованное число харинама и потом поем. И потом что случилось, когда Махапрабху пришел? В предыдущий день, о Харидас, как ты? О, мое тело, как бы хорошо более меня, ума беспокоен, что же делать? Ты Сидам хатма, можешь меньше хреном повторять? Нет, не могу меньше. Невозможно. И он пригласил о, Господа, о Прабху, у меня просьба к вам. И какая просьба? Я думаю, что вы уйдете скоро из этого мира. Харидас Стакву сказал, что Маха о, мах, Махапрабу. Махапрабу видится мне, что вы уйдете из этого мира очень скоро. Но благословите меня, чтобы я ушел перед вами, поскольку я не хочу видеть эту лилу вашего ухода. И тогда Махапрабху сказал, что все мои лилы они с тобой, если ты хочешь уйти, с кем я буду совершать свои лилы, я Хайдас а ответил, инсек, что мне. если такое незначительное насекомое, как я, помрет, то что изменится а ваша в вашей жизни. Есть множество преданных, кроме Компания. меня. И вот Махапрабху просил, you, like что же Харида такого сказал, вас что не хочет увидеть либо ухода Махапрабху. Кришна очень милостив. Кришна может исполнить желание всех. Махапрабху не сказал, что Но он Кришна, а вот сказал так. Кришна спас мне из Ада. Кришна всегда может помочь. Махапрабху сказал таким образом и ушел. И на следующий день, поскольку это была просьба Хайдастакура, что когда я оставлю свое тело, ты можешь находиться передо мной, я буду видеть твой лотос, твои лотосные уста. Я буду видеть твое лотосное лицо и держать твои лотосные стопы на своей груди, я хочу оставить тело таким образом, повторяющий Кришна читание. Махапрабху ничего не сказал. И тогда Махапрабху пришел, Хайдос пригласил его. И он увидел лотосный, лотосный, лотосный лик Гуранги Махапрабху, взял его лотосный стопы к себе на голову и сказал Шри Кришна и оставил с этими словами свое тело. И когда Харидастакур оставил тело Махапрабу, если я могу показать его вам, его состояние. Если я могу показать вам состояние Харидас такого, то тогда вы поймете. Точнее, харидас, состояние Махапабу после ухода Харидас такого Махапабу взял тело Харидас такого и начал танцевать и плакать как сумасшедший и сказал всем преданным, что сегодня день ухода Харидас такого и я Вспомнил, как уходил Питта Бишма. Он хотел оставить тело в соответствии со своим желанием. И Христаку, он также хотел оставить свое тело и оставил в соответствии со своим желанием. И вот он хотел и оставил свое тело, как Питта Я не смог оставить его, сохранить его в этом мире. Как только Он пожаловал оставить свое тело, Он и Вас, Кришна, одобрил, и Он оставил. Махапрабху сказал. Сам Махапрабху говорит, помните, не думайте как-то иначе. О Гуру Вечного. Вы знаете их положение. Кто-то думает, что они такие же, как мы, состоящие из плоти и крови, но это не так. Так или иначе, гурочные, очень умные. Они хотят спасти нас. Если мы не хотим быть спасенными, то они все равно попытаются спасти нас. И вот Махапрабху говорит. Кришна. И вот Махапабу говорит в читании Кришна настолько милости, что по Его без милости Я был удачлив обрести общение Харидас такого Махапабу говорит такие слова о Кришне Но сейчас Кришна он Вся воля, она находится в Кришне и сейчас, по Его желанию, Кришна по Своей беспричине милости Он позволил мне обрести общение с Харидас И вот Махапрабху плачет и говорит, Кришна очень милости ну, Воля Кришна, на полностью с ним. Даже если я хочу, хотел бы сохранить хариз такого, то я бы не смог. И вот он взял святое тело хариз такого, с огромной любовью, даже у матери нет такой любви к своим детям. И вот любовь Махапрабху нельзя сравнить с любовью какой-то материальной матери, она гораздо больше. И вот он взял тело Харинаса такого и начал танцевать с ним. Все преданные организовали процессию с воспеванием святых имен и At present, Они Puri, дошли в Пури, до сваргадвара, там, где Харидас Хакуру Харидас с и, и вот Махапабаб обмыл Харидас своими слезами. Он и плакал, плакал и плакал, и потом они организовали, вы, выкопали место под самадхи и все поместили туда Харидас Такова. Все преданные помогли засыпать это, самадхи песком, и потом сверху Махапрабху посадил Тулуси, и Маха сказал, что это моя обязанность организовать пиры в честь Харидаса. Такого я не, не имею ни копейки денег, но постараюсь что-то сделать. И вот он пошел в храм Джаганатха просить просад. Мой Харидас, сейчас он уходит из этого материального мира. Я хочу организовать какой-то праздник, какой-то пир в его честь. Панды Сананда Басара начали давать ему различные просады. Достаточно было накормить пять человек. И Саруб и другие предыдущие, сказали, Махапрабху хватит, мы сейчас и, и пойдем, принесем все, идите. Нехорошо, если вы будете все это нести». И вот они все это взяли и унесли на айтоту, и там начался пир, и вот под именем Хайдас Какура, Махапрабху ну, ты, совершал санхиртан, потом, перед принятием просады начали возносить джайдхвани. И Махапабху сказал, что я буду раздавать прасад в честь моего харидаса. Но пред предыдущие сказали, что если вы, нет, нет, нет, вы сами сидите и принимайте, поскольку, если вы будете раздавать, никто перед вами не будет есть. Поэтому лучше сидите и есть. И Махапабху сказал те, кто присоединились к Санкиртане в честь ухода Хайдастакура. Те, кто принимают Прасады, те, кто помогали засыпать в саматхи они дости все достигнут успеха в этой жизни. И Махапрабху сказ сказал, что еще, еще до этого вначале они омыли тело Хайдастакура в океане. Харидас такого и вот Махапрабху сказал океану, океан ты сегодня стал светящим местом во всей вселенной, поскольку твои воды омыли святое тело Харидас такого, моего Харидас такого и таким образом Харидас такого день ухода практически невозможно обсудить и вот еще сегодня один ухода Бхагавати И вот uh, Харидастаку <мес> и Санатан Госвами uh, жили там в одном месте <мес> около Сида Бакула, и Махапрабху <мес> <этот>, uh, <мес> Харидастаку говорил, что очень удачливо Махапрабху дало место во вредавании множество служения. И, Санатан, и Харидас сказал, что вы лучше из предыдух, но Санатан возразил, нет вы, лучше вы на Мачарье. И поэтому Санаттан Гусами сказал, такие слова. Ачар, Что вы лучший всех преданных, поскольку Харидас вот, вот, такого говорит, что вы пов, повторите не только следуйте всему и повторяете три лака святых имен и но то, есть еще не только говорите, а то, что делаете, то, что говорите. И вот также сегодня день ухода великого Махаджану, и у меня была возможность обрести общение с ним. Кто-то пытался обмануть меня. Я, я очень опечален. И вот кто-то говорил, что Бхарти Махадж куда-то и пошел прославить того саду или того саду сказать то или иное. То есть люди какую-то смесь сделают из всего. Без каких-то конкретных вещей. И вот я хочу привести несколько примеров из Лилы Шичи чтобы понять, насколько умные хитрые Гуру Бхарати Махаш не может совершить никаких ошибок. Я не верю в это. Я не могу поверить, что он совершил ошибку. Я хорошо его знаю. Он очень умел, очень хитер. Я очень много узнал от него. И если я скажу, что он любил меня, это самореклама. Я не хочу говорить такого. Он любил меня, это подобно рекламе, но... Не хочу говорить это плохо, но только иначе я был удачлив находиться с ним, ездить на проповедь, поскольку Бартий Макараш смотрел на меня и понял мою боль в сердце, я не мог есть. Ну, Макараш, ну, бы, где попало, не ест, то, что для всех готовят, тоже не ест. И, и, и, но а махарат же высокий принцип, поэтому сложно с едой. Проститься приходится часто. Поскольку уже на кухню зайти... В общем, махарат не нравится текущее кухни, положение дел, Как готовят, мало чему следует, и поэтому не не ест. Какие-то матаджи там ходят. В общем, Махазу посетила пришлось. Тирша Махарас тоже говорил, я вот на Нахожусь и говорю правду. И вот га Гакулдами вот такая вот, ситуация была, и мне проститься пришлось. И, и вот брате Мараш пригласил меня, сказал, сказал, что может you мой просад есть, что для меня готовит. Но это брате Мараш мог так сказать, no, я его севых никогда так не мог сказать. Но so я не мог к нему тоже прийти попросить, чтобы он для меня тоже готовил. В общем, Бхагати понимал мою ситуацию и дал свой просад мне. И вот он говорил Севугу, что побольше готовил. Вот в Чиндигарх и прочих местах тоже такое было. И таким образом, Гуру Вашнава я не могу использовать Гуру Вашнавов как инструмент своей проповеди, пытайтесь понять это. Я не могу использовать Гуру Вашнавов как инструмент своей самопроповеди, саморекламе. Даже после моей смерти я не хочу, чтобы кто-то проставлял меня. Я хочу умереть невидимым и неизвестным. Это формула Вамана Гасай Махараджана. если я оставлю проповедь, то не смогу говорить Харикатхую. Но поверьте мне, я хочу умереть невидимым и неизвестным. А что Бхагаван организует для меня, я не знаю. И вот таким образом... Это я обрел общение с Бархати Махарадзе, и те, кто может понять сердце Бархати Махараджа, они не могут такого сказать, что Бархати Махарадзе был благосклонен к каким-то сахадзеям на пути Рагануга и Рупануга Бархати. Те, кто понимает сердце Бархати Махарадзе, никогда так не скажут, иначе... Это невозможно было бы для моего группа отпадной сказать, что если я оставлю это тело, если какие-то проблемы случаются, то можешь спросить совета у Бхарати Махараджа. Он дал правильный совет. Я следующее. Бхарати Махараджа, но Махараджа, а, во ни с каким да, обманом явлением я не следую. И вот спор возник, когда я говорил Харикадху в Батинде, много много людей начали возмущаться, и, и я продолжал говорить Харикадху, и вот вот люди возмущались. А там с, с, с Киртаном Туласи история была. И вот, э, ну, в общем, Махараш говорит, что Туласи Махарани Вринда Махарани не авторитетный Киртан и полный апоседант, полностью причем такой апоседант Киртан, и откуда он взялся и зачем его поют, непонятно. И вот, в общем, народ возмущался, начал потом, а потом ну, например ваш привод, если кто-то в карте побрился и пришел к текст махараджа например не значит что тут ничего не сказал то это не значит что можно прийти в вот в этом киртане Вринда Маг говорится, к Туласи обращается как к Матери. Но это неправильно, поскольку Туласи — это не наша Мать, а Сааса -са -са Кришны. И, и вот народ очень возмущаться в в начал. Баратимаш был в и какие-то преданные с таким сомнением пошли к Барати Махараджу, чтобы разоблачить в в меня. Они не говорили, что чем Баба сказала, а просто спросили, что возможно ли говорить в адрес Туласи мать, можно ли ее матери называть. Баратимах сказал, никогда такого не говорил, не слышал. Он ответил таким образом, чтобы из пола не возникло народ. Поехал к Баратья Махражу... э... Сказали, что вот вопрос такой, сможели Туласи мою матери назвать. Баратья Марш... э... подумал и сказал, что такого не говорил никогда. Hmm. Это значит, что Баба Жимаш правильно говорил про тот киртан. Если мы к, к Радхаране или к Тулусе будем обращаться как к матери, то никакого грудья и никакой раса не получится. И когда я начал объяснять Бхагаватам, там тоже какие-то э, люди начали возмущаться, что Гурмахаш только Гаджандра обсуждал во время Картика. Но ну, Махраш сказал, что не, не их слуга, чтобы говорить то, что они просят, а будет говорить то, что считает нужным весь Боготом, а не только седьмой Песни. И вот из этих случаев можно ли подумать, что Бхагавати Махач подписался на каких-то сахаджи и исследования им? Не может быть такого. Но с тем киртаном, братья Мараштова сказал, что никогда не видел, что во время Шиламады Гасамахаджа, Шичитани Горди его кто-то пел, просто так, как-то получилось, что кто-то нашел какой-то киртан, не думая, что он совершенно всему противоречит, начали петь петь Туласи, но то не обратил внимания на это и не сказал, что не нужно петь, но опять же не значит, что его нужно петь, есть более достойный и правильный киртан, and keeping <laughs> Mahaprabhu in the boat and Rupa and Sanatana by that time hmm, before Sanatana Dusami, Rupa and Sanatana Dusami oh no, you know already first of all Rupa and Sanatana Dusami uh, Go, know, was successful to make him free after long time anyway <clears throat> so when they are going there и вот Махапрабхархи пришел в дом Валабхачархи, принял воду, амушу его стопы. И Валабхачархи принес поклонные Руби Санаты. И вот, что я хочу сказать всем этим. Он поклонился а Руби а убежали, сказали, что тот, тот к ним не прикасался, что они с низкой, с очень низкой кастой, низкой скверной семьи, поэтому лучше их не трогать. А Махапрабху засмеялся, что вы из высочайшей браманской касты смотрите настроение Махапрабху, и, и все это мы можем узнать по милости Гурочного, когда... Сидар Дагаса Махараджи или Шида Прахупаджи провел на кого-то милость, как это узнать? И вот Махапрабху сказал в Аллахачаре, что они... Не... А. Сказал, что они с низкакасты, их не трогать. Не трог... Как это понять? Если Махапрабху говорит так, то... Но Махапрабху никогда уже не говорит, но что в этом случае? Хотел ли Махапрабу обмануть этого Валабхачарю? Но это не значит, что он ничего не знает. Махапрабу просто хотел обмануть Валабхачарю, чтобы разрушить его ложное эго. И таких много примеров из жизни Махапрабу. И когда Сарбом Батачарья встретился с Махапрабу, сказал, что ты очень молод, так прекрасен, как ты можешь в Врамачариуса соблюдать. И я позабочусь о тебе. И тот сказал, я учу дальше, поскольку... А... И сказал, так... что и вот тут это, это Махапабу кто-то сказал, что, что может о нем позаботиться, научить а его Виданти. веданте. Махапабу обрадовался, а, а бы Бадачария предложил ей свою помощь и поддержку. И Махапабу согласился, но смотрите, Если Махапабу выразил почтение Славу Махапабу, это не значит, что Хатьях Судадия, Славу Махапабу был Майвади в, в то время, был, но потом был, под влиянием Махапабу он стал преданным, и Махапабу выразил его почтение и принял его покровительство только для того, чтобы изменить его сердце. Если поместить меня, например, на какое-то собание, что там я делать? делать, я удачлив, что до сегодня я не попадал в такие <связываем> обстоятельства, чтобы <связываем> не приходилось выкручиваться, какую-то драму играть. Очевидно, в общем, охраны таких мест избегает вы просто Гуру Ваишнава Бхагавана, они не говорят лжи. Если мы подумаем, что Бхагаван врет, это неправильно. И примеры могу привести. Когда Рупагаслами пад, он хотел решить какую-то экономическую проблему. Перед тем, как оставить дом, он хотел раздать свое богатство Бхагаванам и Вайшнавам. И у него было 10 тысяч, а, он где-то 10 тысяч золотых монет спрятал, чтобы старший брат, да, воспользовался ими, когда надо будет. И вот он уходил из дома, все, решил раздать. И не, немножко оставил для поддержания а, семьи, для матери Джива вами, а для и самого и Джива вами, который был маленьким ребенком а в то и время. И его Погосвами послал эту информацию с санатани, что десять тысяч золотых монет каким-то честным человеком лежат на всякий случай. Я держу деньги с И сначала мне the... сказал, в тюрьме. А то сон в тюрьме еще сидел. За то, что цари они слушаются, что не хочет быть премьер-министром. Ему надоело, хотел в вот, И царю в отместку посадил его. И вот он, Санатан, сказал этому тюремщику, что в своей жизни so you. You так много вещей для тебя сделал. Ты помнишь? Да. И вот этот мусульманин говорит, так много вещей для тебя сделал. Сегодня хочу, чтобы ты отплатил нет, нет, мне, отпусти не, меня. Нет, Царь же приют, убьют меня, как я тебя отпущу. Нет, царь не узнает, скажи, что с утра пошел в туалет и прыгнул в Гангу и утонул. Была цепь у него на ноге, загрузка какой-то. Царь поймет и... «Ничего не сделаю тебе, еще тебе две золотых монет дам». Вот, вот он начал ду думать. «Хорошо, три золотых монет. Хорошо, четыре тысячи. Да, конечно, отпустить я могу. Но царь, царь то что делать?» И вот, в общем, он согласился за четыре тысячи. Санатан сказал этому тюремщику, что... Если царь спросит про меня, скажи, что был привязан. А, а ноги были связаны цепью, замкнуты на замок, и он пошел в туалет и в процессе прыгнул в Гангу и утонул. А тот Санатан пообещал ему, что станет Дарвишем, этим мусульманским святым. И тот его никогда не увидит мы больше. Are... No so say, good, и вот если сказать, что Санатангасвами солгал, это нехорошо. Но нет, Санатангасвами не говорил же все, что мы делаем для Бхагавана, и для и его, его пользы, это хорошо. Если здесь я говорю ложь. Хотя бы слово лжи, служение Бхагавану это служение Бхагавану. Сам Бхагаван говорит. Если мы совершаем множество ну, ну, видов дхармы, да, но не... Ставим Кришну перед всем этим, Но, то есть не делаем это ради Кришны, то все это Адхарма, поскольку голова всей дармы, суть, всей дармы это Кришна. И поэтому Гуру Вашнавы очень умны. Шри Дармахарас мог правильно ответить на вопросы всех сахаджи, которые к нему приходили. И, и вот он вот, думал, что если проявит какое-то гостеприимство, они будут привлечены этим. Может, они слышали какую-то ложную философию своего гуру, но услышат подлинную философию и увидят разницу, и поймут, где настоящий истинный путь. Тащидар Махрас так мягко действовал. И вот эти даже те, кто приходили к Сидармахараджу, Шиддар Махарадж говорил прекрасную философию, говорил о том, что говорил Шида Прабхупад, Бхагатис И те, кто услышал то, что их Гуру говорил, они даже не вспоминали. Если, а если бы Шидар Махараш как-то активно пытался проповедовать опровергать утверждения всяких ложных гуру, то а, возмущение бы, скорее всего, встретил не а, непринятии, как в случае стиля его проповеди. И вот что Махараш с таким настроением, чтобы... И Изменить их он очень мягко действовал. Бхарати не может сказать никогда никакой неправильный седанты, я не верю в это. Он великий и вот сегодня. Времени мало и вечным благодарен Бхарати Он руководит мною. Он особая личность. Никто не может э, найти какие-то недостатки в безупречном характере Бхарати Махараджа, обусловленная душа, не, э, их ум нестабилен, не мечется оттуда-сюда, но ум Бхарати Махараджа был очень сконцентрирован, никто не мог. Uh, отклонить его от uh, подлинного пути, он был очень аккуратен, стабилен, uh, безупречен. Поведение Бхарати Махараджа было идеально, его характер был идеален, uh -huh. он был один, uh -huh. один в комнате, uh -huh. Какие-то матхи заходили в комнату. Братья Мара сначала звал Севака или открывал двери, звал, звал кого-то, чтобы, ну, чтобы не находиться на, на, на, наедине. Махараш куда-то приезжает, объявление делает, если кто-то хочет встретиться с Махарашем чтобы с 10 до 11, скажем, приходили, но с мата же приходит, то даже с мужем приходить, или с братом, или с сыном, или еще с кем-то, в одиночку не приходить. Может, я честен, но кто-то может какие-то сомнения выражать, поэтому... Это характер Это характер нашего Мадугу Я Я благодарен. Я Я Поэтому, чтобы не провоцировать никого, нужно вести себя идеальным образом. И вот сегодня я... Виджи Торис,